Да вот вот, вот, вот, подумал уже и решил а, силу да не надо, на то есть скорость куча, на численности хорошо что есть. Так что еще нужно? Нужно что-то такое ноль численности больше нужно. Вот что я продумал. По-моему у, -у, -у кого-то из них никого нету численности ноль. Это плохо. У нас будет максимум численность максимум. Сколько? 11 или 12 или двенадцать? Двенадцать. Это пушка главная такая сильная пушка, очень сильная. Да вроде на ну, эти штучки на сейчас затащирная. Я тут еще придумал, что парьбов взять, но блин. боевая крута. Не, Макасима. Ха, Макси. блин, спера стоит назад. О! <с> прям вмещается. О! А тут боевая крута. В общем-то, друзьям! Именно так вот я хочу и делать. Можно? Девочка. Ну и что? 11 секунд. Кстати, не Здоровье 100. Урон 113. Сколько это? А, 13. Ну давай, Голем. Блин, блин. Попробуем. Я выполнил квест. Получил. Четыре прям точь-точь. -точь. Ах, блин. Может быть, можно просто Голем взять, точно? Зачем танки? Все, танки есть, символ, пошел, кузнец, танк, все нормально, все, да, вот это хватит, да, клуба. два танка, нормально, нормально, максимальный риск, прям, знаете, прям, точь-точь, хватит, неужели судьба, о, а, значит, тут нельзя будет использовать его, не, ну, потом битвы может, 200, 250, М -м. нет, у него 220, 250, 200, Применяется это все, но они сильнее, чем кузнец. Я в шоке. Ладно, столько по он. По пригончику он очень классный, очень сильный. Хочу показать. Там. Давай, скорость. По пока что не будем спорить пока что. Потом подумаем про это еще. Мы вот сзади находимся, прятаться бессмысленно уже. Бэсы. Точно. Бэсы забыл. А, есть такие маленькие най клад взять против пусов. Божьим нужно Против пусов клад взять. Мне <с> просто тут стоят. Нормально. Это по, по обычно Кто из них круче? Пиши контакт, какие топовые, топовые, топовые. <с> Как-то нестабильно, да? <с> да ладно уже. Три численности я так думаю, что это такое. Кстати, тут уже есть численность один численность один но я не буду использовать теорию теперь потому что он наверно берет много маны а маны наверное не так уж много будет но... Но, принципе... кстати можно одну базу построить в принципе можно вот выбор построить построить базу и все будет шикарно давай вдруг он тоже так строит базу не такой ну, картыш вам картыш Надо быстро строить базу найдешь и скороним давай о такое дело. Также... а по еще такое зрения... больше больше воинов дело в том что здесь может быть слишком... слишком много нужно брать гигант этих больших но дело в том что сейчас они не а блин не останавливаться не останавливаться по канамке это реально сложный челлендж выполнять оу недолго время могут не видеть да, да. хорошо она пойдет ему крышка разбиваем экономику а как там ничего не там да, экономика тоже ваша не менее. Ну все, теперь запускаем обычных героев. Ему такое хватит. Не, ну для дефа. Кто, кто будет дефать? Звони. Тану. А. Манна очень Вот дали. Ну это вас трубаспустим Просто прям. Вот вражескую делу-то мрак. Проверим зато, враг там или вновь, а. потом обратно вернем, чтобы прям не потратил так быстро, чтобы было больше минералов, и захватить карту, ну конечно нужно атаковать по лоб лоб этой карты, враг, барона, А так, вы можете атаковать, принципе. Здесь побывать. А вот бегайте. Скажу, что я делаю, разделяюсь. я понял. О, отлично. Первый будет кузнец, так скажем. Трогать не со 8. Так. Ну, Чего-то ничего не слываю. Все врубает нас побыстрее. Ну сейчас к пойдет побыстрее? Не не, Нельзя не да Я не знаю, кто защитник должен быть. Я а по быстрому. Он вот, так долго еще копится? если крутой персонаж <с racket> давай мы тут три точка займем как и вражеский, да? да блин ну, ну как во блин о, -о, о есть один это может это конец да твои зла лево блин куда ты прыгаешь? ладно в принципе логично о 2 секунды отлично прям как 2 секунды на брехе о классно он сейчас и присоединяет, так мы можем врубить его. А, в принципе, так ну, так много, ну, нормально. Трубай, красавчик. Как минералы там проживали, нормально. Нам нужно знаете, что тратить? А, нам нужно кузнец, и всего будет. ГГ, точно мы ГГ. Красавый тебя есть писнешь. Знаете, зачем нам голем, если есть такого, вот, который сжимает семь ваны? Бери как сказать кузнеца и всего друзья, ажакимат такой будет. Не знаю, как там происходит, как там война. Прыгай. Давай, давай, давай, иди сюда. Я крышку знаю. Так, я Игнан должен быть поискать. А этому что его не нужно поискать? Нам нужен ангкалемчика, потому что у меня тысяча уже кубка, блин. Это эта тактика, но ну, думаю переборная. Да. Принципе, можно. Давай, грубая. Враг, грубая. Давай еще. Враг, грубая. Это получится. Кстати, он еще бессмертный типа домой. На, Давай. Тебе крышка? Нет. Ну ладно. В принципе, я не против построить еще. Но я бы на это время был учиться. Ну, построить. Ну, а что происходит? А я что-то он сказал, нормально ну, базитался, красавца. Все по-быстрому, а я уже столько долго смайл. Окей. Не так, друзья, прям сейчас. Не-не-не, подожди, -не -не, подожди. Что, что я шли сейчас беру? Смотри. Восьмого. Он четвертого. А, это правильно. Ну, Но... а ты что? Да, перебор. Стокманы. Куча тратится. Терманы, блин, стабильность идем. Вот он. Кузнец где-то куча тратит, мама. Вот Шахимат. Это сильнее, чем даже гонем. Ганем, конечно, круто, но чем больше этих демонов, тем сильнее. В следующем ролике. Яна Бун Шахимат. Пока.